Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark Давно мы конечно Не выпускали видосики В общем У нас новость обновления По бирже Kikix Можно удвоить свой депозит Заработать хорошие деньги Так же как с Uniswap Недавно было, когда они раздавали свои токены В общем Здесь нам предлагают Такую акцию Акция будет действовать еще 7 дней И выплаты будут 19 потом, октября то есть пополняем свой счет через карточку э, от 30 до тысяч долларов, то есть в этом пределе вы пополняете, как обыкновенно и дальше торгуете, ваш счет просто попадает под акцию и в принципе на этом все. А, потом рандомайзером выберут а, 5 победителей, которые получат себе на счет денежку в эквиваленте той, которую они купили через карту, только они будут получать ее в токенах KITX. В общем, что для этого надо сделать? Для тех, кто не прошли верификацию, это будет недоступно. Нужно пройти верификацию ну и, соответственно, пройти регистрацию. В общем, пройти полную настройку аккаунта и просто купить через карточку, допустим, любую криптовалюту и начать торговать. А может повезет и случайным образом Попадете именно вы под эту акцию выиграете, а, получается, эквивалент своей суммы, на которую вы пополнили свой кошелек. Только в токенах TIKEX. Это будет все сделано нам по курсу там на момент завершения акции. То есть там будет все максимально честно. В общем, как это сделать, как это купить, когда вы уже. Скажем так, прошли верификацию. Но я думаю, те люди, которые уже прошли, смогли пройти верификацию, за них будет несложно купить через карточку криптовалюту. То есть у меня верификация пройдена. Можно здесь нажать купить, можно купить криптовалюту. И обыкновенно, стандартно писать, что вы хотите получить, чем вы платите, что вы отдаете. В принципе, ничего в этом сложного нет. Также еще очень хорошая новость, что проект на месте не стоит, биржа развивается. Это первый DFI листинг на бирже Kikix, то есть токен Uni, как вы знаете, сейчас это нашумевший проект, который тоже активно развивается, был залистен на биржу Kikix, то есть Token UniSwap. Теперь он здесь точно уже торгуется и все у нас в принципе хорошо. С такими крупными партнерами, когда они заключают сделки, это как бы, лично для меня дает больше доверия к бирже, к проекту. Плюс они постоянно выкидывают интересные акции, на которых можно также заработать и получить отличные бонусы. В общем, ребята, хорошие новости мы увидели, услышали. Я думаю, можно поучаствовать в данной акции. Я оставлю ссылочку в описании, чтобы вам было проще сразу зайти и зарегистрироваться. Ну а на этом у меня все, так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.